Подождите. Давайте в последовательности станем 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3 или будем свободно. стоять? давайте нет, давайте А очереди. Давайте по очереди. Давайте по очереди. Давайте по Давайте по Давайте по очереди. Давайте по очереди. Давайте по очереди. Давайте If I have two numbers, okay. what I should do? We start from the first one? Yeah. My We yes, Who's second. Second? Who's second? So maybe we stand. второй. Кто второй. второй. Я. Четвертый. Пятый. пятый. Шестой. Так мы можем Восьмой. Девятый. Я десятый. Одиннадцатый. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 у <свят> нас нет просто? 18 я, извините. 19 Микел я подглядела. Артема нет, кто 14? Я, я. А где а моя фраза корона?